Снова тревога в городе. Сегодня день был относительно спокойный. Это вторая тревога за сегодняшний день. Ну те, которые я слышал. Кстати, когда был сегодня в другом месте, не у себя, тут, там не так было слышно, как у нас. У нас вообще она очень, очень и очень громкая. Таких новостей-то особых нету. Просто зашел там Пожелать всем хорошего вечера, пятницы и хорошей, спокойной ночи. Сейчас я понимаю, народ немножко расслабится весь после трудовой недели. А он, ну видно, что тепло на улице уже, ноги очень легко одеты. Потеплело за вот это вот буквально два дня очень хорошо. Сегодня вообще на улице прекрасно было, Я в плане погоды. Вода в городе так по-прежнему стоит высокий уровень. Я посмотрел, никуда она не уходит. Кхе. Вся вода на месте. Если такой уровень воды простоит, вот это места, там, где я любил отдыхать там раньше, оно, там, наверное, все просто в болото превратится. Это ж пропитается все настолько водой, что просто станет болото. Ну, по или поздно должен сойти. Так что вот такие новости. Ладно, все, не буду тянуть, как говорится, кота за хвост. Всем хорошего вечера и спокойной ночи.